Еще кого-то в эфир берем. Так, подключается у нас какая-то девушка. Привет! Добрый вечер! Да, мы на ты, как к Богу, друг к друг дружке. Mm -hmm. вот? Да. Значит, у меня какой вопрос к себе? Как бы я попала в слепую зону, получается, да? Я сбила на пешеходном переходе Подожди. и не могу. Подожди секундочку, у меня отключился телефон, я сейчас зарядку подключу к телефону, хорошо? Хорошо. Так, я тут. Ага. У меня вот какая-то вот слепая зона. Меня зовут Наталья. Угу. Отлично. Я сбила человека на пешеходном переходе. Ну, он жив, тяжелое состояние. Я не могу понять, для чего я этого хотела. Как бы, как таковой чувство вины я не, не, не чувствую, не ощущаю. Вот, то есть, есть это... Пару... Маус пришел к тебе подыграть, ну, понятно, в зеркале тебе что-то показать. То есть он св свой жизненный путь проходил, и по своим желаниям он попал под твою машину. То есть с ним все хорошо. Даже если бы он умер, это его желание было. Угу. Вопрос. Давай посмотрим, что зеркалит тебе мужчина. Этот. мужчина? Это женщина. Женщина. Женщина, желание и принятие. Машина для тебя, ассоциации, накидывай. Машина – это мобильность. Э, с, мобильность, свобода передвижения. Ну, угу. Скорость? Ну, как, нет, как бы скорость для меня – это... Ну, я ехала... 50 километров в час, то есть как бы я не ехала ни на скорости. Единственное, что в этот момент, когда я наехала на женщину, я ну, отвлеклась на телефон. Угу. На ну если ты пешком, одна скорость, это все равно другая скорость. Все равно машина это скорость. М? Машина проекция во мне, ну, это все скорость, равно да. То есть средство ускоритель твоей скорости. То есть какой-то внешний yeah. ускоритель твоей жизни. Помог... Ну, она мне, да, она мне помогает, да, как-то более мобильно передвигаться, больше дел сделать, допустим, там каких-то, посетить больше каких-то ну, мест, мероприятий или еще что-то в этом роде. Да, если, допустим, пешком бы, допустим, до того района не дошла, то я доехала бы свободно на машине в этом плане. Вот. Когда ты искусственно ускоряешь события какие-то, которые должны идти своим чередом, и отвлекаешься при этом на что-то другое, не в фокусе внимания, ты убиваешь свои желания. Запиши. Искусственно ускоряюсь... Фокус внимания не на себя. Не на себя. Ну, то есть отвлекаюсь, отвлекаюсь. Я отвлеклась от дороги, получается. Угу. Ты убиваешь свои желания, угу. когда искусственно пытаешься... Ну, какие-то моменты, вот, допустим, у меня там. Я за. Когда ты пытаешься опередить события, ну, то есть не принимаешь их черед, как они должны идти, да, пытаешься их mm -hmm. ускорить. Женщина это же и принятие, и желание. То есть ты не принимаешь mm -hmm. события, которые идут чередом, пытаешься их ускорить. Mm -hmm. А твое желание, ну. Желание твоей души должно идти вот своим чередом, как они идут. Но ты пытаешься ускорить свои события. То есть ты не принимаешь так, как они у тебя складываются. Ну и при этом отвлекаешься от себя, то есть не видишь свои желания. То есть пытаешься их ускорить, не принимая их, как они должны идти. Uh -huh. ну, Посмотрите, ты в жизни так делаешь. Где ты не принимаешь свои желания... Которые идут своим чередом. Ты их хочешь искусственно ускорить, тем самым от себя отвлекая, получается. Ну, то есть, ну, вот так я сейчас когда-то отследила, что вот, допустим, я там задумала какой-то ну, проект, да, но я не жду его своим чередом, а уже сейчас делаю какие-то действия для этого проекта. Который, ну, по идее, он там, ну, своим чередом, я к этому логически как-то приду. А начинаю так... делать действия, которые сейчас, в принципе, они не нужны, но я их делаю для этого проекта. Так получается. Получается так. Если мы занимаемся каким-то проектом, мы должны заниматься по импульсу, ну, вот то, что хочется сделать, то мы и делаем. Как сказать? Ну, то есть у меня появились больше, больше процент надо, допустим. Если, допустим, раньше было, допустим, 80 на 20, допустим, надо, 20, 80 хочу. А когда я начала задумываться о проекте, который у меня будет, но ну, и начала делать больше процентов надо, чем хочу, так получается. Да, получается так. Я хотела сформулировать. Что надо. Uh -huh. Uh -huh. Ну ты же, блин, все прекрасно сама понимаешь. Нет, нет, это вот это спасибо тебе, Нелли, это я вот в, немного в другом каком-то русле копала, а у меня вот про ускорение событий, ну, как-то не, до, не доходило, это вот ты мне сейчас как-то это направила да, вот идет каким-то чередом. У нас есть куча импульсов, желаний, которые мы хотим делать, но мы их все выкинули ага. и пытаемся притянуть за уши то, что нам не нужно. Да-да-да, я поняла. То, к чему душа не лежит, мы все равно продолжаем делать. А в этом. Но она вроде уходит, Она вроде вы лежит, она вроде как бы лежит, она как бы лежит но она, она бы, допустим. Если бы я делала чуть позже, как, которое, когда, если бы шло, оно было легко ложилось. А, а так я, хоть и лежит, но я все равно слегка идет напряг какой-то, напрягаюсь. Значит, пере... для чего? Ну. Мы делаем проекты, любые проекты, для чего мы делаем какие-то задачи, для чего мы ставим цели, для чего мы делаем работу, бизнес для того, чтобы чего-то добиться и быть счастливым. Правильно? Ну угу. зачем угу. искать это счастье, когда вот сейчас надо наслаждаться этим процессом? Мы взяли, подменили все, непонятно на что. То есть в данный момент наш бизнес, который мы хотим развивать, мы хотим его развить, чтобы вырастить в какую-то себя там личность, что-то кому-то доказать, заработать денег, чтобы на эти деньги пойти потратить там в ресторане на путешествия, на шмотки, на еду, на квартиру, там на дом, на машину. И тогда я счастлив? Мы так думаем. Ну почему я не могу быть счастливым и сейчас, наслаждаясь и делая то, что я сейчас хочу? Я сейчас хочу быть счастлив, потому что жизнь сейчас, пока я молодой и могу двигаться, надо вот сейчас жить, а не потом. Есть такая... Ну притч... да. Скажу, угу. вот я скажу притчу. Сидит мужик под пальмой и кайфует, к нему бизнесмен подсаживается, ну там бомж, и говорит, слушай, а что ты тут сидишь, типа, Он... да я отдыхаю, я утром наловил рыбы там, за час. принес семье, они еды там сготовили, мы поели, все, и потом целый день отдыхаю. А ему этот бизнесмен начинает говорить, слушай, но ну ты же можешь поработать не вот один час, а потом отдыхать. Ты можешь поработать четыре часа, наловить больше рыбы, одну часть жене, три части продать. Ты так поработаешь там месяц, заработаешь себе на лодку большую, наймешь людей, вы будете ловить уже в 10 раз больше, потом в 20, потом завод свой откроешь, потом то, потом то. А его вот этот мужик спрашивает под пальмой, а что дальше? Ну как это? Ты потом переедешь в другой город, там у тебя заводы, пароходы, там все, короче, там организуешь, будет куча денег, он говорит, а что мне с ними потом делать? А потом ты можешь, как я, на эти деньги ездить в отпуск, лежать под пальмой и ничего не делать. Он говорит, ты что, дурак? А сейчас это делаю. Ну, типа, зачем вот эта вот мушинная возня для того, чтобы опять вернуться к тому же. Тебе надо научиться Но. жить и наслаждаться процессом не для чего, а просто потому, что в данный момент мне классно. Я хочу делать вот эти действия. Например, я пишу книгу, не потому что я хочу ее издать, чтобы вы ее прочитали, вообще плевать. Я ее пишу и наслаждаюсь. По строчке в день, потому что это мое творчество собственное для меня, меня это наполняет, я Тайфу, это жизнь моя. И все. А вы эти все проекты хотите ради чего сделать? Чтобы чего-то там добиться, и потом, типа, я вот буду счастлив, я добился, и у меня будут деньги там на это. Нет, смотри, Нель, там у меня проект направлен на проявление. То есть, ну, тоже же вот как бы есть такая вот фишка, там, повернулась в голове, да, что как бы, ну, проявление как-то в, мир, в мире себя, там, свои какие-то эти, развивать, ну, способности общения в этом плане. Этот проект на проявление, ты себя слышишь, ну, делаю я потому что надо, а не потому что хочу. Но ты будешь проявляться в момент, только когда ты будешь делать «похочу» сейчас. Пофиг, что какие то действия делаешь, и какие там результаты они будут. Сделается этот проект, не сделается, тебе должно быть плевать. Ты должна вот сейчас наслаждаться, и этим самым ты себя проявляешь в данный момент, когда ты делаешь именно «похочу». Вот я сейчас проявляюсь, наслаждаюсь творчеством. Ты делаешь этот проект на проявление. Потом... А сейчас что, не, не надо проявляться? Сейчас... Ну, сейчас как бы идет вот наработка качеств, да, взаимодействие с людьми, там, общение, как вот у меня есть какое-то в себе это препятствие, с комплексы какие-то, либо, ну, в этом плане, вот прощупываю, как бы, вот этот момент, да, вот стыд, проявление, там, ну, вот этих всех моментов чтобы понять для себя, в этом стоит мне туда идти, не стоит мне туда, как вот у меня взаимодействие с людьми, да, происходит. Есть у них какой-то... Я какой не могу, потому что ты меня не слышишь. Вообще не слышишь ты меня. И ты меня не услышала. Я не смогу тебе помочь. Ну, в общем, смысл в том, что мы делаем сейчас то, что нас наполняет. То, что вот не то, что надо, а то, что хочу. Вот и все. Твоя жизнь не должна быть наполнена смыслом. Смысл в бессмысленности существования, наслаждения в сейчас. Угу. А не ради каких-то целей потом. Все настолько просто, но вы все замудрили. Ну да, есть такой момент. Да. Кружев, кружев себе наплели там какие-то для проявления и запутались. Согласна. Mm -hmm. Ну, я благодарна тебе, Нелли, ты мне дала все-таки направление. Если ты меня услышала, это хорошо. Да, это, я услышала тебя. Благодарю тебя. Все. Спасибо. так отключаем у меня почему-то нету крестика разница ловить рыбу в речке в деревне или на бале океане я кстати уехала в свой дом но я снизилась на уровень ниже да конечно нет разницы в том-то и дело то что Чувак наловил рыбу, поел, и он счастлив, наслаждаясь под пальмой. А другой делает там миллионы дел ради того, чтобы сделать то же самое, что делает этот мужик. Чтобы отдыхать и ничего не делать под пальмой. Он столько много работает, чтобы этого когда-нибудь достигнуть. А тут просто наслаждается жизнью, ничего для этого не делает. Мы слишком много для себя возни вот этой вот машины придумываем. Я не говорю о том, что нужно теперь ножки свесить, ручки свесить, лежать на диване и ничего не делать. Абсолютно нет. Мы не сможем лежать на диване и ничего не делать. Нам постоянно нужно идти и творить, и постоянно что-то делать. Мы не можем ничего не делать. Я не призываю вас вообще отдыхать. Я призываю вас батрачить и работать. И я очень много работаю и батрачу. Но я получаю от этого удовольствие и кайф. И делаю только то, что я хочу, потому что это классно, меня вдохновляет. Я люблю работать, я ненавижу не работать. Я вообще не люблю просто лежать. Мне нужно везде, как электроведник. Я приезжаю в лес, беру кучу мешков с мусором, и пока все там готовят шашлыки, друзья, я убираю лес, собираю кучу мешков мусора. Не потому что, блин, я хочу очистить зону, и чтобы лес был чистый. Вообще плевать. Мне просто кайф собирать мусор. Не почему. Я люблю собирать мусор. Мне просто нравится собирать грибы, ягоды, мусор. Пофиг что. Буду я эти грибы есть, либо сжигать мусор. Неважно. Я люблю просто собирать. Мне нравится находить между траву, травой какие-то бутылки. Какой-то мусор. Просто люблю искать. Это вот то же самое, как в компьютерных играх. Ты ходишь по лабиринтам, и что ты ищешь? Вот я в жизни так же люблю искать. Это просто вот интересный процесс. Лежать, лапки там вот так вот сложить. Это не про меня, и я вас не призываю ничего не делать. Мне как-то тут в эфире сказали, потом на YouTube написали, «Вы, секта бездельников, ты учишь людей ничего не делать». Да я наоборот, за то, что лежать дома, это самое гиблое дело. Вот этот комфорт ваш под солнцем на пляже, долго не пролежим. Ну, депрессия будет. Надо всегда что-то делать. Просто делать это нужно не похочу, уверен, не понадоби, а похочу. То, что нас наполняет, а наполняет нас все время новое, то, что мы не знаем, то, что нам непонятно, то, что мы еще не делали. Вот именно это нас наполняет. Мы не можем. Любя там крабы, есть одни крабы. Мы потом после там, третьего ведра будем от них вливать просто. Но если мы это будем делать с переменами, да, перемены. Жизнь — это перемен. Если мы будем все время менять что-то, мы от крабов не устанем. И мы от этой жизни никогда не устанем, если мы будем постоянно идти в перемены. Но люди устали от этой жизни, потому что они делают одни и те же действия какие-то. Так, посмотрела по рекомендации Нелли фильм «Мирный воин». Главное не цель, главное — путь. Да. Кто больше работает, тот больше благ имеет. Есть вкусность, есть красивые посуды в разных странах. Согласна. Но у каждого свои блага, свои потребности. Конечно же. Но вы просто должны понимать разницу между творчеством, которое приносит энергии, деньги, и блага, и работой. Азарт найти типа, бумажку, да, кстати, это азартный, <смех> искать мусор, потом посчитать, как много я нашла. Да, кстати, у меня азарт, чем больше мешков я наполню с мусором, тем круче. Я так жуков любила, колорадских собирать. Бр. Это так по-женски уборка, собирательство в лесу супер, я тоже люблю. <смех> Я нифига не делаю, потому что ты меня этому учишь. Слушайте, ребят, я не учу вас ничего не делать. Ну прекратите вы уже это говорить. Я наоборот говорю за то, что нужно все время идти в перемены и что-то делать. Вы не можете не делать. Это ваша мужская творческая энергия. Мужчина внутренний, ваш творец. Он не может не делать. Нам всегда что-то нужно делать. Ну, мы, мы просто умрем. <с> ничего не делать. Наш организм работает. За миллионы людей одновременно. Знаете, как он батрачит? Он же не ноет о том, что он там бедненький работает. Но он делает свои функции, а не которые нужно, кто-то ему там сказал. Так, давайте... Тут это... Люди собирались. еще кто-то будет на разбор? Давайте, что-то я пропустила все разборы. Еще раз пришлите мне. Я не понимаю, как увидеть здесь подписку на эфир. но только тот кто не был катя ты хочешь катя мы с тобой отдельно разберем в личке Долгий привет как тебя а, зовут? меня зовут а всем зовут отлично давай разберем тебя а, я из казахстана город нурсултан вот у меня такой запрос то что а, я хочу зарабатывать больше на данный момент э, меня не устраивает то, э, сколько я зарабатываю. И хотелось бы мне вот в тенге, если брать, то 500 тысяч в месяц. Mm -hmm. Вот, на данный момент меньше. А в рублях это сколько, 500 тысяч? А, это, получается, 100 тысяч рублей. А, давай брать больше, что так мало. А, ну, я думала для начала начать с 500 тысяч тенге, ну, как бы, чтобы для моего подсознания было комфортно. Хорошо, что такое деньги? А, ну, для меня это, что, ну, средство, наверное, средство для достижения цели. Каких? А, ну, исполнение моих желаний материальных. Каких? Например, там хочется мне купить одежду, там сходить в кафе. Для чего тебе кафе и одежда? Чтобы получить радость. Хорошо. Mm -hmm. Еще для чего? Ну, чтобы для чего? Ну, я все делаю для того, чтобы получать какую-то радость, то есть эмоции радостные. А... Получать эмоции сейчас и радость вот прям вот сегодня. Почему ты связала радость и эмоции с деньгами? Скажите мне, пожалуйста. Это вообще не связанные вещи друг с дружкой? А, ну, потому что, а, как бы, чтобы сходить в кафе и получить вот эти вот эмоции радости, мне для этого нужно, а, ну, сходить туда, купить что-то, а, ну, то есть заплатить деньги и... То есть все это взаимосвязано. Что такое радость? Эмоции, которые это... меня вдохновляют на жизнь. Хорошо. И... Я тебе пришлю. Сколько нужно на кафе денег? Ну, если брать в тенге за один визит, ну, как минимум, наверное... Ну чтобы нормально поесть, 5000 тысяч в это получается в рублях где-то тысячу рублей. Хорошо, я тебе пришлю сегодня тысячу рублей, отправишь карту? А, хорошо. Вот дальше. Я тебе... На два раза. Как часто ты будешь ходить в кафе, чтобы испытывать радость? Ну вот если у тебя будет там очень много денег. Тогда, наверное, каждый день ходила бы. Uh -huh. То есть радость можно только в кафе получать, больше нигде? Uh, нет, почему? Uh, ну, много очень способов. Давай, рассказывай, какие еще uh -huh. способы. Uh, ну, еще мне радость доставляет uh, там покупать себе там какую-то одежду там косметику что-то такое вот ну у меня все почему-то связано с материальным сколько у тебя одежды сейчас в шкафу я даже не считала но пять? но некоторые М? пять платьев будет да больше даже юбки есть да есть кофты есть есть ну шкаф большой да да да большой и почему не радуешься а, ну потому что постоянно хочется новизны что-то новенького а, поэтому да. да. а постоянно носить одно и то же тоже не хочется хорошо а чего еще радость ну, радость, так, если не считать материальное, то тогда меня радует, когда я вот э, делаю свою работу, это меня радует. А какую работу ты делаешь? А, ну, на данный момент я работаю как СММ-специалист, ну, на себя, до этого в компании работала, сейчас на себя работаю. И что, И И это... И... какие выполняешь штуки? А, ну, то есть веду Инстаграм своих клиентов. И когда я вот выполняю все поставленные задачи, это меня радует. А если я, э, ну да, заболею, что не так идет, и я не могу выполнить свою работу, потом у меня начинаются угрызения совести, и меня ничего не радует. Хорошо, отлично. То есть э, это точно, да, тебя работа прям радует, когда ты выполняешь определенные функции. Да, да, это странно, но да. Это не странно, это нормально. Uh, mm -hmm. Это должно быть. У тебя mm -hmm. сидит... Вот Вопрос сейчас мы узнаем, лукавишь ты или нет. Uh, Хорошо. Как часто ты работаешь? Uh, я работаю пять дней в неделю. И сегодня... по субботнему отдыхаю. Сегодня сколько часов ты работала? Uh, сегодня у меня выходной был. То есть ты сегодня, получается, осталась без радости? Нет, но я сегодня сходила в ресторан, поэтому радость была. А вчера ты сколько работала по времени? Вчера у меня тоже был выходной. А позавчера сколько ты по времени работала? Позавчера я работала по времени, так, где-то, наверное, три часа, 4 часа, вот так вот. То есть ты три часа радовалась вот прям. Ну, не прям Нет, я вот радуюсь именно после того, как сделаю работу. Для меня это как бы, не знаю, наступает куда-то облегчение. И я думаю, о, я все сделала, я молодец. Радость. А уже когда ты ее закончила, да? Да, уже да, да. Да, да да -то. да, да. то есть радует не сама работа, а то, что ее уже нет а, ну да то что я сделала уже выполнила хорошо что еще радует М -м ну еще что меня может радовать а ну если я высплюсь а если я высыпаюсь то тогда потом у меня хорошее настроение а что тебе мешает высыпаться не знаю, много я, я, наверное, много думаю, из-за этого не могу уснуть. иногда. Что еще радует? Что еще меня может радовать? Час... Ну, если, если не материально, то тогда, наверное, мне нравится танцевать. И вот, когда я танцую, то радуюсь тоже. А когда ты покупаешь себе одежду, ну вот у тебя полный шкаф вещей, он тебе ни хрена не радует. Сколько минут mm -hmm. счастья ты от покупки получаешь радости? Так, не знаю, но если мне одежда нравится, я ее ношу долгое время, эту одежду. То есть, а, одежда да. не нравится, да? Ну, как бы мне, если честно, быстро надоедает одно и то же. Поэтому, поэтому редко, когда я могу одежду носить долгое время. Ну, одну одежду имею угу. То есть радость можно купить? Ну, получается так, да. У меня такое, наверное, подсознание, такая установка какая-то сидит. Угу. А сейчас ты радуешься? Да, я рада, что вышла в прямой эфир с вами, и у меня прям эмоции так зашкаливают, я немножко волнуюсь. Но ты же сейчас Но... не купила ни меня, ни эфир. И получила... Нет, не покупала. Но я вот по вашей вот по вашей схеме, да, ну вот как вы объясняли то, что чтобы получить желаемое нужно это прочувствовать, да, ну то есть понять какие-то чувства дают. И я вот перед тем как э, вы меня выбрали, да, чтобы я вышла в эфир, я так подумала так, а что я получу, да, если вот выйду с вами в эфир? И у меня сразу такой ответ был, то что радость. И я просто вот как-то почувствовала то, что ну, вы меня выберете. И это действительно как сработает. То есть каждый раз я задавала тебе вопросы, ты отвечала мне, и мы выходили к одному и тому же выводу, что радость, вот ты говоришь, я радость могу купить. Я купила шмотку, я радуюсь, да, но у меня ее полно, но я не радуюсь. И каждый раз мне нужна она новая. Я получала от работы, потом мы переобулись и казалось, что мы не от работы, а от ее завершения получаем. То есть в итоге мы всегда стремимся. Получить эту радость, получаем ее на 3 секунды, а потом это не радует. Вывод какой? Когда мы получаем радость? Не mm знаю, -hmm. mm -hmm. да, я, я, я сейчас не поняла вас. Мы получаем радость, когда что-то получаем новое. А, то есть от, от навязны, да, получается? Ну, от ты перемен. Раз. Mm -hmm. Mm -hmm. В процессе перемены ты получаешь радость, но когда mm -hmm. эта перемена затянулась, она уже не радует. То есть mm -hmm. начала работу и закончила. И вот между началом и концом, ну вот, вот эта перемена, да, вот начала mm -hmm. одно состояние, закончила другое. Радость. Mm -hmm. Старая не радует, купила новую, пока ее купила... Перемена порадовала, дальше она лежит, уже не радует. То есть каждый раз, когда ты идешь в перемены, тебя радует. То есть нас всегда радует что-то новое. Радость приходит от перемен. Так, ты что-то зависла. Завысла. Ладно, отключись, пожалуйста, я сейчас договорю, потому что, ну. Мы тебя разобрали, я просто подытожу итог. Так. Вывод самое главное внутреннее удовлетворение жизни. Конечно. Я тоже в шоке, что попала в эффект такое мощное сердцебиение, классное ощущение. Так. Эх, радость мы можем получить только от перемены. Это действительно так. Я до этого как раз говорила про крабов. Если мы будем есть долго этих крабов, они нас ну, перестанут радовать. Пока их нет, мы не радуемся. Когда они есть, мы тоже не радуемся. Но когда их не было, они у нас появились, мы в эту секунду порадовались, а потом уже есть крабы ну, уже не интересно. Когда их не было, мы не радуемся. Еще раз задумайтесь: получаем во время получения мы радуемся, но когда это у нас уже есть, это не радует. Мы не имеем квартиру, грустим, 10 лет грустим, один день радуемся в день покупки, ну или там неделю-месяц, по сравнению с этими десятилетиями зарабатывания на квартиру. Потом у нас есть эта квартира, но что-то оргазма мы каждый день не испытываем, в кафе мы там не находимся. Радость мы получаем от перемен. Человек хочет деньги, чтобы получать радость. Но если она найдет миллиарды способов, как жить в переменах, она будет постоянно радоваться, тогда и уже деньги, получается, не нужны будут. Вот здесь э, я считаю, что менять радость на деньги, жизнь на деньги, себя подменять на деньги, это ну, такое самоубийство просто очень жесткое. То есть фокус внимания должен быть на переменах. Да, вот если фокус внимания на этих переменах. Хорошо, Юля ты написала. Здесь девушка, которая выходила, тебе нужно осознать, что, блин, Ассель, имя забыла, Ассель, да, по-моему. Тебе не деньги нужны как средство достижения радости, а перемена. А перемена ты можешь каждую секунду, если у тебя внимание, фокус внимания на переменах будет наблюдать во всем. Ты же можешь радоваться от того, что чистишь руки, ой, чистишь руки, уже говорю, чистишь зубы левой рукой, а не правой. Идешь на завтрак не в халате, а голый. Смотришь не любимые комедии, а ужасы. Там, каждый раз что-то новое делать. А деньги приходят на перемену как следствие. Наш внешний мир это уплотненная форма наших чувств. Сначала мы чувствуем это состояние, а потом это появляется вовне. У меня есть книга, называется ⁇ Деньги ⁇ стоит 500 рублей. Я рекомендую настоятельно всем ее почитать, кто не читал, потому что там я пишу, почему. Деньги — это перемены. Если у вас есть в жизни перемены, и ваше внимание на переменах, и вы в этих переменах живете и наблюдаете эти перемены, и постоянно радуетесь этим переменам, и делаете что-то для этих перемен, у вас всегда есть деньги. Внешний мир, вот эта вот иллюзия наша, вот, голограмма вокруг, это киношка с нашей головы. И я там обосновала, почему деньги есть, если у вас есть перемены. Она хочет купить... За деньги перемены, пытаясь следствием повлиять на первопричину. А здесь наоборот, понимаете, мир так не работает. Мы не можем следствием поменять первопричину. Надо сначала с первопричиной в голове разобраться, а потом уже наблюдать это следствие. Наш мир внешний, то, что мы наблюдаем, нашу киношку, это следствие. Сначала здесь чувства, а потом они в плотной материи направляются проявляют нам вот эту вот внешнюю киношку мира. Купить внутреннее состояние за деньги у вас не получится. Сначала вы должны эти внутренние состояния внутри испытывать и понимать, ну, что, как, что вы чувствуете и что хотите чувствовать. А только потом это вовне проявляется. Купить за деньги ваша радость — это путь в никуда. Это постоянная гонка, вот причем предыдущая да, у нас девушка выходила, предпредыдущая выходила. Все об одном и том же. Что мы пытаемся достичь конечной цели, не наслаждаясь вот этим процессом. Блин, конечная цель жизни ⁇ это смерть. То есть если переложить нашу жизнь на любые наши цели, зачем мы гонимся? Вы везде во всех своих творческих делах ожидаете смерть. вы хотите, чтобы ваше творчество сдохло как можно быстрее. все, что вы творите в этой жизни работу, отношения, развлечения, досуг быт неважно вы хотите, чтобы он сдох быстрее, как и ваша жизнь, потому что вам нужно достичь вот этой конечной цели, чтобы оно закончилось. То есть вы же не идете в киношку, в киноцентр, титры смотреть быстрее, чтобы он закончился. Вы хотите насладиться процессом. Так почему все остальное в вашей жизни должно быстро закончиться, чтобы, блин, галочку поставили для цели? Если творец э, так хотел бы жить, жизнь бы не началась даже, потому что вы не успели бы родиться, он уже бы уставил галочки, смерть, смерть. А если я часто чувствую злость и обиду, тогда не будет денег? Конечно. У меня телефон отключился. Так, ну... Я как раз сказала тебе, нужно отсюда уйти. Прямой эфир я сохранила. Пересмотришь, потому что здесь был АСМ. Ответ. Мы с тобой уже проговорили, и я уже тебе сказала ответ. Тебе не надо покупать свое счастье, тебе не надо покупать свою радость. Тебе сначала нужно радоваться и быть счастливой, а потом, как следствие, придут деньги любыми источниками. То есть твои шаблоны то, что «я хочу денег, чтобы купить радость и счастье», но ты, блин, счастье и радость пытаешься заменить деньгами, а счастье и радость — это не деньги. Вот когда ты будешь чувствовать сейчас, здесь сейчас, счастье и радость от перемен, от жизни, от процесса жизненного, от того, что ты делаешь, от своего творчества, творчество — это постоянно что-то делать новое, тогда у тебя и будут деньги, естественно. Так, что такое зависть? Зависть – это естественный сигнал нашего тела, говорящий о том, что вы наблюдаете других людей, ваших Микки Маусов, проекцию самого себя вовне, то есть ваше отражение. То, что вы наблюдаете, то и материализуете. Мысли материальные, куда фокус внимания, там и энергия, то и материализуется. Вы наблюдаете своему отражению, исполняете желание. То есть вы не себя наблюдаете, а других людей. Зависть — это сигнал, то, что переключите внимание извне на себя. Когда у вас внимание на себе, вы есть. Не тот есть, кого вы наблюдаете, а вы есть. Когда вы есть, почтальон ваше желание исполнит у вас. То есть кто, кто есть, тому и дается желание. Когда вы наблюдаете других людей и смотрите, там, О! У соседки там новая машина опять. Вы следите за соседкой, а не за своей жизнью. Естественно, ее желание исполняется. Вернее, это ваше желание, у нее исполняется. Вы испытываете зависть. Вот, это просто такой сигнал, который вы интерпретируете как что-то плохое, но вы интерпретируете как себе сигнал. Это хороший сигнал о том, что вы себя не наблюдаете, срочно наблюдаете, потому что ваше желание уже на подходе у вас, но просто вас здесь сейчас нет. Вы не живете сейчас. Вот поэтому желание не у вас-то исполняется, а в вашем отражении в зеркале. Ваше желание, и оно может исполниться у вас. Круто. По сравнению с фильмом и титрами, смо смотрим свою жизнь. Да, наслаждаться своей жизнью, а мы не наслаждаемся своей жизнью. Мы хотим быстрее happy end. Но happy end не может быть happy. And всегда bad. Всегда did. Или как там? Дис. Как правильно? Смерть. Так что вот. Что, будем еще кого-нибудь последнего разбирать по картам? Я просто хочу, чтобы вы нормальные желания сформировали. А то вы с одним и тем же приходите. Как заменить деньги? Вернее, счастье деньгами. Я хочу деньги, деньги, деньги. Деньги — это просто средство достижения. Понятное уму в голограмме нашего кино, которого даже не существует. Хары деньги э, хотеть, хары желания хотеть, хотите чувствовать и дайте себе эти чувства любыми способами. Они эти чувства для вас доступны здесь, сейчас. Вы можете своим фокусом внимания почувствовать любые чувства. Но когда вы эти чувства проявляете, разрешаете им быть этим чувством, вне зависимости от денег, вне зависимости от каких-то людей, вне зависимости от человека, проявленные чувства материализуются уже в материю. Как ни крути, ваша машина будет тогда, когда вы чувство комфорта, скорости, кайфа, чего вы там хотите от машины, дадите, вне зависимости от машины себе, а когда эти чувства вы проживаете даете эти чувства, тогда уже как следствие, появляется машина, а не наоборот. Типа, вот сначала у меня появится машина, а потом я стану, типа, крутым. Нет, вы сначала должны чувствовать себя крутым, а потом будет машина. Как притянуть мужчину, подходящего для меня? Все мужчины, которые в вашей жизни вас окружают, они самые подходящие, они ваше зеркало. Вот какой мужчина рядом с вами, такой вам и подходит, потому что вы через него себя познаете. Вот. И если вам кажется, мужчина какой-то не такой, это значит то, что вы сейчас такая вот не такая. Ну, то есть он ваше четкое отражение. Вы не можете притянуть какого-то не такого.